Армия больших паровых и гидравлических механизмов вторгается в храм на острове Ярос. Но они встречают крайнюю враждебность со стороны отвратительных последователей Сааркика. Необычный механизм пронзается множеством мясистых шипов и безвольно падает, впадая в спячку на тысячи лет. До тех пор, пока археологи не обнаружили его вместе, месте, известном сегодня как пустыня Каракум. Всем привет! Меня зовут доктор Бак, и как вы можете видеть позади меня, мы проводим полевое исследование временной зоны 31. А точнее SCP, который построен вокруг SCP-2406 под кодовым названием Колос. Вокруг SCP-2406 возведена временная зона 31 под видом казахстанского военного объекта. При непосредственной работе с SCP-2406 требуется использование защитных костюмов типа А. При выходе производится обеззараживание. Периметр постоянно охраняется вооруженной охраной с целью предотвращения несанкционированного доступа. Прямое взаимодействие с SCP-2406-1 требует одобрения от руководства зоны. Теперь перейдем к самому SCP. Он представляет собой механический автомат высотой 93 метра и весом около 210 тонн. Исследования показывают, что SCP-2406 не был разумен и нуждался для правильного функционирования как минимум в шести операторах. Предполагается, что управление SCP-2406 осуществлялось с помощью 160 различных клапанов и рычагов, находящихся внутри него. Конечности контролировались при помощи пневматики, гидравлики и часовых механизмов и получали питание от ядерного реактора, расположенного внутри туловища объекта. SCP-2406 был обнаружен 7 августа 1985 года в пустыне Каракум, на территории бывшего восточного бассейна Аральского моря во время исследования необычно высокой радиоактивности воды. Первоначально SCP-2406 содержался в отделе П. ГРУ и был передан фонду после распада Советского Союза. Несмотря на место его обнаружения, предполагается, что SCP-2406 был сооружен где-то в Эгейском море. Большая часть SCP-2406 состоит из сплава, включающего от 75 до 80% меди, от 15 до 20% цинка, а также мелкие включения никеля, свинца и железа. Ввиду такого состава, внешне он выглядит бронзовым. На задней наружной стороне туловища выгравирована эгейская цифра 9, ввиду чего можно считать, что SCP-2406 не является уникальной конструкцией. Тем не менее, на сегодня он остается единственным известным фонду-объектом такого рода. На передней наружной стороне туловища выгравированы стилизованный молот и наковальня. Правая рука была оснащена форсункой, соединенной с баком объемом 20 800 литров. Хотя на момент обнаружения бак был пуст, химические исследования выявили внутри него следы сосновой смолы, лиграина, негашенной извести, фосфида кальция и серы. Левая рука, судя по всему, была оторвана от SCP-2406 и при первоначальном его обнаружении найдена не была, хотя позже, 12 декабря 1998 года, она была обнаружена примерно в 32 километрах от его тела. Мы расскажем об этой руке позже. Из внутренней части SCP-2406 были извлечены скелетированные останки 6 человек, Согласно радиоуглеродному датированию, погибших около 1200 года до нашей эры. Все они были одеты в броню дизайна примерно микенской эпохи, состоявшую из материала, никогда не применявшегося в древних войнах, а именно из свинцово-медного сплава со внутренней подкладкой из асбестовой ткани. Голову полностью покрывал шлем с козырьком из зеленого тонированного стекла напротив лица. Наружный воздух поступал непосредственно во рты пилотов через трубки, изготовленные из козьих кишок. Клапан номер 136 обеспечивал краткий выброс воды в эти трубки, позволяя тем оставаться внутри увлажненными во время работы. Аналогичная система трубок присоединяется в районе промежности и, вероятно, использовалась для отведения мочи. SCP-2406 в настоящее время отключен, хотя гипотетически может быть отремонтирован, и имеет признаки значительных повреждений, связанных с боевыми действиями. В голове, туловище и левой ноге были обнаружены застрявшие органические шипы. Эти шипы внешне выглядели хитиновыми, и несмотря на сильное структурное сходство с кораллами, содержат человеческую ДНК. Считается, что эти объекты использовались как метательные снаряды неустановленным аномальным организмом. Туловище имеет следы сжатия, предположительно большой, гибкой и цепкой конечностью. Внешний слой SCP-2406 имеет ранее сочтенные естественной коррозией следы повреждения сильным кислотным веществом, вероятно связанным с вышеупомянутым аномальным организмом. Физические данные свидетельствуют о том, что активное вещество реактора протекло сквозь заднюю часть туловища, проникло в землю и продолжает гореть при температуре более 1200 градусов по Цельсию. По оценкам, в настоящее время она находится на глубине примерно 820 метров. Высказано предположение, что в исправном состоянии реактор, конструкция которого значительно отличается от современных, функционирует аналогично природным реактором ядерного распада. Вполне возможно, что создатели SCP-2406 были осведомлены о таких явлениях и попытались воссоздать процесс. Внутри SCP-2406 были обнаружены несколько свитков, помещенных в водонепроницаемый цилиндр. Далее приводится запись от руководителя дела доктора Джудит Лоу, касающаяся этих свитков. Это запись для потомков и вторичного учета перевода свитков, обнаруженных внутри SCP-2406. Со мной доктор Абрамов, исследователь и лингвист третьего уровня, который будет выполнять чтение указанных свитков. Спасибо за возможность, доктор Ло. Безусловно, доктор. Теперь немного подробнее о контексте. Большинство свитков, по-видимому, носят религиозный характер и связаны с последователями меха. Историческим предшественником современной церкви разбитого бога. Свитки написаны уникальными символами, произошедшими из мекенского греческого. Лингвистам фонда потребовалось 10 лет исследований для расшифровки этой системы письма. После анализа мы сделали захватывающее открытие вариации части 12 книги деталей. Доктор Абрамов, пожалуйста, начните читать. Я сразу же расскажу вам обо всех соответствующих комментариях. Да, мэм. Колоссы были построены по схеме ее. Колоссы были построены для защиты. Остановитесь здесь на минутку, доктор. Слово «защищать» здесь также могло означать «защищенный» или «сдержанный», в зависимости от контекста. Пожалуйста, продолжайте. Враг – великий корцист Ион, предатель человека, разрушитель прогресса. Царь – колдун святилища, пустынное царство, павшее и падшее создание, сотворенное из тел мертвых богов. Контекст слова «тело» мог также означать «плоть». На троне из черного чистолюбия затевает враг козни. Не священник сей враг, это торговцы, и они продали мир. Здесь мы остановились на слове «мир», но это странно, потому что оно более тесно связано с целым или тотальностью. Колоссы были построены по схеме ее. колоссы были построены, чтобы защищать, богохульные орудия должны быть разбиты. В этом контексте нет прямого перевода для «разбиты» Более правильный, правильный перевод был бы не сотворен или полностью стёрт из существования и памяти. Глубоко глотнем серебряной крови, Механ. Да не будет жертвой ее напрасной. Доктор Ло, я не уверен, что этот последний перевод верен. Будет напрасной. Очевидно, что это не идеально подходит, но исследование все еще продолжается в контексте. Возможно, новые свитки смогут пролить некоторый свет на смысл этих слов. Начать со следующего свитка? Пожалуйста, доктор Абрамов. Это последнее завещание матриарха и Евпраксии правоверные Леготисы, служительницы Механ. Я не воин, но все воины мертвы, разбиты ордами врага. Наш враг привел свой план в движение. Король-колдун окружает себя трупами, чтобы сражаться, чтобы умножать свои легионы. Египет уходит от мира. Хетов поглотил хаос или раздор. Заговорщики Крита пожертвовали собой. Я почти уверена, что это слово относится к Криту, но оно может относиться к минойцам в более широком смысле. Эгейцы впали в варварство. Я полагаю, что это относится ко всем греческим государствам. Город Тысячи колон потерян навсегда. И всегда был потерян. Это самый большой спорный вопрос. Может ли речь идти об Иране? Это было бы невозможно, учитывая, что нет никаких доказательств существования Ирана, по крайней мере до 7 века нашей эры. Даже среди Дева растет отчаяние, ибо враг у их границ. Центр обрушен, царство крошится. Поражение нанесено, свет разума мерцает. Но Механ пожертвовал собой, чтобы мы могли быть свободными. Мы не хотим возвращаться в тот мрак. Мы предпочли бы умереть, но осада Яроса кончилась победой. Нужно ковать, пока металл горяч. Таким образом, мы идем к Китире в конце всего. Мы пересекли Винно-темное море. Мы видели деревни, разоренные красной смертью. Мы видели мертвых, умирающих и лишенных смерти. Мы предали святому пламени тех, кто проклят. Мы входим в его пустынное царство, и в левой руке мы несем свой ответ. Мы не можем обратить вспять того, что было сделано, но мы можем задержать восход Саркиков. Это была запись наших находок в переводе свитков SCP-2406. Спасибо. Как уже говорилось ранее, 12 декабря 1998 года была обнаружена левая рука SCP-2406 в 32 километрах от его тела. Имеются следы столкновения, позволяющие предположить, что объект был силой брошен на место его обнаружения вскоре после отделения от туловища. Рука оборудована устройством, которое на сегодня гипотетически считается оружием неземного происхождения, созданным аномальным путем и обладающим аномальным устройством и возможностями. Ввиду его особого характера, по сравнению с остальной частью SCP-2406, это оружие было отдельно классифицировано как SCP-2406-1. Фактическое назначение scp 2406 неизвестно. Природа устройства настолько чужда, что выносит его за пределы нынешних знаний Фонда. Предполагается, что использование SCP-2406-1 может нанести значительный ущерб локальной реальности. Остается неизвестным, использовался ли SCP-2406-1 когда-либо до уничтожения SCP-2406. Попытки активации SCP-2406-1 без одобрения руководства Зоны строго запрещены. Спасибо всем вам, что уделили мне время. Пожалуйста, не забудьте следовать всем рекомендациям по технике безопасности временной Зоны-31 и не пострадать от серьезных последствий, вызванных вашим собственным неправильным выбором, включая, но не ограничиваясь, смертью традиционного отравления.